любой непонятной ситуации меняй свечи. А пока наш автослесарь меняет свечи, я расскажу, что будет в этом видео. Понемногу копятся мелкие ремонты, которых не хватает на один полноценный ролик. Поэтому я их все собрал в этом видео. Ну или почти все. Свечи хорошие. Из простых замен купил новый аккумулятор самого большого размера, который влез в посадочное место в машине. И самое главное, с самым большим пусковым током за эти деньги. В машине не работают вот эти маленькие фонарики, если видно. Также не работает подсветка. На улице идет снежок. Я взял тестер все проверить, потом решил загуглить выяснилось что сгорел да не работал еще прикуриватель выяснилось что если сгорает прикуриватель сгорает подсветка всех вот этих вот а достаточно просто поменять прикуриватель я его нашел вот он какой красивый Сейчас поставим 30 амперный предохранитель ну, китайский прозрачный корпус у китайский проверим работает или нет его вставил своим... своим видом он выделяется конечно Хорошо, будем пробовать сейчас заработали подсветки этих штучек это, наверное эти Сторона заработает. Сторона работает раздербанил это радует на место посадил работает все теперь все работает все контакты все чем тебя и поздравляем простой ремонт я уже тестер взял и так далее. Разобрал кнопку подогрева сидений. Видно? Я обнаружил вот такую интересную вещь. Чтобы сгнил разъем. Сейчас попытаюсь восстановить. Может быть все заработает. Паяльничка. После пайки я собрал разъем. И подогрев заработал этот подогрев был сломан ну так как дверь открывается сюда вода часто капает там внутри отгнили провода можно заказать из китая вот тоже три ступени подогрева ну, всегда пользуешься либо на 0 либо на 3 получилось Китая вот такую штуку это новые кнопки Заклеены. пытаюсь одной рукой распаковать его и попытаюсь установить в общем, они вот так выглядят. Они мягкие. Такие довольно очень... Совсем мягкие властичные. Ну, хочется видеть, что они не облезут, как предыдущие. Ну, я вскрыл. Тут видно следы такие потертости. Сейчас мы... Единственная тонкость, что здесь у меня была кнопочка с подсветкой. А теперь будет кнопочка с багажником. Кнопки похожи между собой. Сейчас заодно тестером проверим батарейку. Вот так я замкнул. Одной рукой тяжело это делать. Видим, заряд еще есть. Конечно, это не 3 с копейками, но достаточно, какое-то время хватит. ладка то маленькая, она мало места занимает. Вот, вот и все. Все остальное пустоты. Уж могли сделать какой-то более компактный ключ. Очень необычно видеть без протертых кнопок ключ. Ну, ладно. Посмотрим, поэксплуатируем, как она будет себя вести. Я вскрыл эту штучку. Некоторые начинают вскрывать вот эту серебристую часть. Видите, уже заливалась клеем каким-то. Скорее всего, это уже чиненное устройство. Некоторые начинают вскрывать вот эту часть. Ну, тогда ломается вот этот переключатель. И приходится его в Китае заказывать. На Алиэкспрессе он продается. Вот я снял его. Вытащил вот эту вот штучку. Сейчас я ее спиртом зачищу. И все будет чеки пуки Посмотрим, какие тут. Хотя тут все чистенько. Удивительно рядом. Ну ладно, все равно почистим. Вот купил такую ленту стеклоочистителя Самую дешевую, ашановскую. Ну а ее делает Хорс. Поэтому, в принципе, качество стабильное. Тем более, она покрыта графитом. Одну поменял, вторую не менял. Сейчас при включении это трет хорошо, а это оставляет разводы. Сейчас поменяю вторую ленту. Все будет красиво. Надо еще третью, конечно, на задний домик поставить. Но это уже следующий уровень. У меня уже есть аукс, который я изнутри сделал. Сейчас попытаемся вставить аукс вот такой вот из Китая получил за 400 рублей. он с блютусом Для этой цели берем вот такой вот самый маленький из Г-образных ключиков размером на Т10, вставляем вот сюда и укрутим. Конечно, это гнездо слезет сюда с трудом, но есть фиксатор, она не должна вывалиться. Сейчас мы, оп, засунули. Есть щелчок. Инпут один. Здесь есть возможность сделать два внешних подключения, два укса. Ну, я подумал, что пусть будет один на одну шину. Вряд ли я буду соединять и проводом одновременно и, и не проводом, Bluetooth. Теперь наша задача подать питание на всю эту конструкцию плюс-минус провода и где ее взять надо просто прозвонить вот эти разъемы если можно в интернете загуглить Но в интернете всегда попадается там версия 1 версия 2 в общем надо каждую эту версию проверять там простой способ конечно посмотреть по цветам провода питания скорее всего вот эти толстые верхние Тоники такие не могут быть. Тоники это, скорее всего, вот эта вот ручка ремонт, который управляет под рулевой переключатель. Все, соответственно, смотрим, где поверху идут плюс-минус. Откидываем и проверяем работоспособность. Тестируем. Ставим на прозвонку. И втыкаем куда-нибудь вот сюда. Так, это вы мне нет? Неудобно. Ну что? Вот этот вот минус зелено-желтый. Видно, нет? Резкость. не очень. Зелено-желтый это минус, розовый это плюс. Здесь нет классического АЦЦ провода, который идет от зажигания. А управляется все коншиной. Поэтому, к сожалению, к несчастью, это все будет подключен. Bluetooth будет подключен постоянно в питание. Ну что ж, ладно. В этот би пусть будет так. Все, сейчас я буду собирать это все. Сейчас зачищу. Рук не хватает. Начинает подключение навсегда с массы. Печаль ситуации состоит в том, что здесь... К этой блютусени идут металлические провода остальные. Соединяемся мы с медью. При подключении сразу видно, загорелся синенький огонек. Немного изоленты. Ну что, пробуем наш девайс. я сейчас проверил все работает не буду включать музыку потому что youtube банят а у меня в телефоне только популярные треки сейчас надо будет собрать вот эту всю конструкцию все эти провода там внутри подобрать но техника работает что не может не радовать но проверим все работает остальное угу. подсветка все работает отлично через некоторое время мне пришлось переделать схему подключения так как постоянное питание китайского модуля Bluetooth вызывало его зависание. Переподключился я к подсветке бардачка, питание на которое появляется при включении зажигания.